Всем привет! С вами Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. Сегодня мы с вами будем конструировать леггинсы в рамках нашего марафона. Девочки, когда-то, ну, может быть, больше года назад я давала уже этот урок, похожий урок. Мы также с вами конструировали, мы делали велосипедки, но я давала конструирование леггинсов в полную длину. Поэтому сегодня у нас будет повторение. И хотите воспользуйтесь тем уроком, хотите вот новым, потому что я буду давать какие-то дополнения. Итак, приступаем. С чего мы начинаем? Мы начинаем с мерок, как обычно. У меня сейчас нет возможности раздеться и снять мерки, поэтому я вам покажу вот на плоскости. Итак, если мы представим наши легенсы, вот у нас такой, допустим, поясок, резиночка будет, нога, ну, допустим, вот она вот такая у нас бедро, колено, икры. Щиколотка. Ну давайте я вот как будто бы в движении нарисую. <смех> Нога за ногу, да? Таким образом. Итак, нам нужны обхваты и высоты. Обхваты это что? Прям записываем сразу. Обхват бедер, да? Вот эти места. Дальше. Нам нужен обхват верхней части ноги. Там, где заканчивается вот здесь вот линия сидения, да, в области паха. Вот обхват ноги в самой широкой точке вверху. Значит, обхват ноги. Так и запишем. Дальше у нас будет обхват колена. Обязательно нужно снять обхват голени, потому что икры у всех разные. У кого-то они не ярко выраженные, у кого-то подкачаны вот такие рельефные, да, ножки. Значит, обхват голени. И нам обязательно нужен обхват щиколотки. Щиколотки. Да? Вот эти обхваты, которые нам нужны при конструировании. И нам нужны высоты. А, ну, обхват талии мы не снимаем, потому что это будет эластичная такая вещь. Да? И мы будем с вами, скажем так, плясать от обхвата бедер и дальше сажать верхний срез на резиночку, поэтому обхват талии мы не снимаем единственное мы должны повязать веревочку контрольную какой-нибудь поясок на линии талии потому что посадка будет высокая вот например я предпочитаю хорошую высокую посадку леггинсов чтобы при движении не было никаких эксцессов чтобы ничего не сползало, до да, сзади чтобы ничего не сползало. поэтому я повязываю себе резиночку на талии и от этой талии дальше снимаю высоты высоты это что у нас от талии Давайте до колена. Высота колена. Мы так и назовем ее: высота колена. То есть от талии, да, поняли, до колена, до сгиба, до чашечки. Дальше. От колена, вот от колена до голени, до наиболее выступающей точки голени. Вот этот маленький участок, мы снимаем и называем ее высота голени. Высота голени. То есть снимаем от колена вниз, да, по, к, к наиболее выступающей точке голени. И еще нужна высота от талии, это длина самих леггинсов, то есть от этой контрольной нашей веревочки, по боковому шву стоим прямо, просим кого-нибудь снять эту мерку, помочь да, до желаемой длины леггинсов. Я сняла с себя мерку до щиколотки, то есть ну, длина изделия. Так и пишем. И еще нам нужна мерка, это высота сидения. А, то есть мы садимся на стул и, как обычно, мы с вами так уже делали не раз на N2, сколько конструировали, конструировали трусиков на марафоне и в курсах, а, садимся на стульчик и от этой горизонтально повязанной ленточки на талии до упора со стулом по прямой, прям линеечкой снимаем эту мерку высота сидения. Все, ничего такого сверхъестественного нет. Обхваты. И высоты и еще одна вещь очень важная вещь которую нужно учитывать при конструировании таких вот изделий из трикотажного полотна это отрицательные прибавки или коэффициент растяжимости вот смотрите мерки мы снимаем все плотненько плотно прижимая сантиметровую ленту к телу естественно мы снимаем все на голое тело да не на джинсы не на какую-то не на пижаму разделе сняли плотненько мерки можно оставить мерки в таком чистом виде если вы используете для лосин такое мало-мало растяжимое полотно, ну, бывает какая-то кулирка хлопковая э, с малым процентом эластана, вот ее прям трогаешь, она ну, плотненькая, да? Вот. если мы используем хорошо растяжимую ткань, то к нашим меркам мы э, применяем коэффициент растяжимости. Вот для бифлекса, для хорошо растяжимого кашкарсе, для рибаны, даже для интерлока – для микрофибры этот коэффициент растяжимости вот от всех обхватов мы отнимаем 10-15 процентов. Вот, прям смотрите: чем вот растяжимее ткань, тем больше процент. Если растяжимость есть, ну, достаточно плотная, упругая, 10 процентов, ну как правило 10-15. Вот такой вот, если уж совсем-совсем, бывает такая сетка или прям вот такой, такая микрофибра, вот я ее называю, такая ну жидкая, да, там можно и все 20 процентов. Поэтому, девочки, тут вот мы уже работаем с трикотажными полотнами. Вот этот коэффициент мы применяем, находим. К высотам я не применяю коэффициент растяжимости. Ну могу, знаете, к высоте сидения, к этой мерке, вот чистой мерке, применить коэффициент, я от этой мерки отнимаю. 5-8 процентов. Вот как мы строим с вами трусики, базовую конструкцию, ну, можно применить. Ну, как правило, если честно, к высотам не применяю. Все, только к обхватам. И оставляем вот эти вот мерки с коэффициентом. Еще такой момент. Если мы работаем с чистыми мерками, и вы не путаетесь, можно еще потом э, при конструировании еще по 2 сантиметра с каждой стороны отнимать. То есть не использовать коэффициент, а просто от чистых плотных мерок э, отнимать по 2 сантиметра. И так, и так. Верно. Итак, никаких букв, никаких точек <смех> называть не будем, будем строить вот очень легко и просто. Ну, Где-нибудь в левом верхнем углу мы ставим точку, и от этой точки вправо уводим горизонталь. Этот отрезок, вот самый начальный, полуобхват бедер, Минус коэффициент растяжимости, который мы применяли. Допустим, ну, я беру для своего кашкорсе 15%. Все. Вот этот отрезок начальный. Это у нас будет ширина базисной сетки. То есть мы ориентируемся по мерке бедер. Дальше. Мы этот отрезок делим пополам. И это у нас будет такая вымышленная линия бокового шва. Потому что леггинсы у нас будут без бокового шва. Только с одним внутренним швом и со швом сидения. Но мы должны эту вертикаль вниз провести. Это у нас, ну, скажем так, боковой шов, правильно, от которого мы будем отталкиваться. Все. До желаемой длины леггинсов. То есть вот от верхней нашей горизонтали, нижняя вертикаль, это длина изделия. И все. И нижнюю часть нашей базисной сетки я ограничиваю тоже горизонталью. Все. Вот у нас э, граница чертежа. Дальше. От середины, от верхней точки, э, от, скажем так, от талии, я вниз откладываю мерку высота сидения, ну, по нашей мерке, и если вы применяли коэффициент растяжимости. Все. Вот это у нас линия сидения будет. Через эту точку, через мерку высоты сидения, я провожу горизонталь. Ну, я ее такую подлиннее проведу. Дальше. Вот эти точки начальные, то, что у нас был полуобхват бедер, да, минус коэффициент, я вот из этих точек вниз опускаю вертикали до пересечения с линией высоты сидения. Вот. Опустила. Дальше я от точки высоты сидения вверх откладываю линию бедер мы ее находим по следующей формуле вот это вот расстояние это 1 десятая полуобхвата бедер плюс 3 сантиметра то есть у меня это полуобхват бедер 46 разделить на 10 это 4,6 плюс 3 7,6 сантиметра и вверх от точки вот от линии высоты сидения вверх я откладываю полученное значение вот у меня семь с половиной сантиметров это у нас линия бедер. Она нам нужна тоже для контроля, для построения потом бантового вот этого среза. Через точку линии бедер я провожу горизонталь до пересечения ну, с границей базисной сетки. Все, это у нас линия бедер. Дальше. От талии мы откладываем вниз мерку высота колена. Прям по мерке. У меня это 55 сантиметров. Записываю. Линия колена. Ну и сразу давайте от линии колена вниз откладываем мерку высота голени, которую мы снимали от колена до выступающей точки икры. Записываем. Линия голени. Ну, чтобы не запутаться. Все. Через эти точки проводим горизонтали. И работаем дальше уже с обхватами. Дальше все просто. Мерка, обхват колена. Вот по мерке. Допустим, у меня это 34 сантиметра. Я применяю или коэффициент растяжимости 15%, который я заглажила для ткани. Ну и, допустим, там получила, сколько у меня 32 сантиметра я сейчас рассчитаю либо вот точнее можно делать так вот эти 34 сантиметра мы должны отложить вот здесь на линии колена разделив эту мерку пополам от середины как бы от бокового шва 17 сантиметров и должна отложить в одну сторону и 17 в другую сторону но на эластичность материалов мы закладываем еще отрицательную прибавку Отнимаем с каждой стороны еще по два сантиметра. То есть я откладываю не по 17 сантиметров, а по 15. По 15 сантиметров значит, в одну сторону и в другую. И в общей сложности мы получаем вот этот вот обхват колена за минусом коэффициента растяжимости. Поняли, да? Все, вот они, точки нашли. То же самое мы работаем с линией голени, с обхватами. Обхват голени у меня 36 сантиметров. Значит, вот эти 36 сантиметров я должна уложить вот здесь, на этой горизонтали, от средней точки, вот от бокового шва у меня должно уйти 18 сантиметров в одну сторону и 18 сантиметров в другую сторону, но я закладываю на эластичность материалов, отнимаю с каждой стороны по два сантиметра, получается по 16 сантиметров в каждую сторону, и в общей сложности это и есть у меня обхват голени минус коэффициент растяжимости. Просто это, это уже опытным путем выявлено, что по два сантиметра это достаточно для эластичных тканей, чтобы лосины сидели плотненько. И то же самое с линией щиколотки. Вот у нас линия щиколотки, линия низа, да, либо это линия, вот до какого уровня вы снимали длину лосин, вот тот обхват вы измеряете на том уровне, у меня это щиколотка, 23 сантиметра мои, да, я должна уложить вот сюда пополам и снова я отнимаю по 2 сантиметра, все, вот у меня вот в эти значения обхват щиколотки уложился. Теперь нам нужно отстроить линию талии, верхний срез лосин и бантовый срез. Бантовый срез мы откладываем следующим образом. Возвращаемся к верху нашего чертежа. Линия сидения, вот она у нас, там, где она пересекается с границей нашей базисной сетки, да, вот у нас был, была верхняя линия, от этих точек, значит, вот от этой точки влево, и вот от этой точки вправо я откладываю следующее значение 1 2 обхвата ноги в верхней части обхват ноги минус 2 сантиметра в моем случае это следующая величина обхват ноги в верхней точке 56 сантиметров пополам это 28 и минус 2, то есть 26 сантиметров у меня в итоге получается. И эти 26 сантиметров я откладываю по линии сидения вот от середины, да, где у нас боковой шов проходил, влево. 26, вот она точка. Я вышла уже за границы базисной сетки верхней части. Да, и вправо вот по 26 сантиметров я отложила. Поэтому, если мы линию сидения не продлили в эти стороны, мы ее продлеваем вот, до нужной нам величины. Кстати, здесь у нас будет спинка, здесь у нас будет передняя половинка. Так, теперь работаем с верхней частью, оформляем верхнюю часть, линию талии. Вот от нашей изначальной точки вправо мы откладываем 4-6 сантиметров. Это величина, как мы ее определяем? Если у вас большая разница между талией и бедрами, берите прям 6 сантиметров. Если у вас разница между талией и бедрами не очень большая, у меня не ярко выраженная талия, я могу взять 4 сантиметра. Отложила. Дальше, по переду тоже мы откладываем от крайней точки а, уже влево те же самые 4-6 сантиметров. И вниз еще опускаемся по перпендикулярчику такому вымышленному на 2 сантиметра. Вот здесь 2 сантиметра. И вот она точка нужная. Соединяем сначала прямо полученный верхний срез. Ну и давайте я сразу оформлю красиво вогнуто при помощи лекала верхний срез легенцев. Вот линия талии. Смотрите эту вогнутость сами, девочки, по лекалу. Все, вот. Дальше соединяем прямой линией вот эти точки уже окончательную точку линии талии с точкой границы вот по линии бедер прямо и уходим плавно по лекалу можно можно от руки оформляем такую вогнутую линию сидения вот сюда вот ушли вот сюда теперь по переду то же самое Верхнюю точку верхнего среза мы соединяем с границей по линии бедер. Дальше тоже можно оформить плавно, вогнуто, уходя вот сюда в крайнюю точку по линии сидения. а можно сделать как? Смотрите, вот эту величину измерили, разделили пополам и вот эту половиночку как бы мысленно вверх вот сюда вот отложили. Вот, вот это равно вот этому. Да? такая вспомогательная линия вот эти две крайние точки соединили вот показываю и как бы ведем смотрите от крайней точки линии сидения вот сюда вот по этой линии и уходим вот в точку на линии бедра все оформляю уже бантовый срез по линии переда все вот так аккуратненько и оформляю бантовый срез по спинке Теперь вспомогательными линиями просто пока прямыми соединяем все точки, крайние точки наших обхватов. Логично, да? Колено нас линии сидения прямо, дальше колено с голенью и голень с щиколоткой. Получились вот такие вот у всех своя так, свой чертеж, свой вид. И дальше плавно, плавно, плавно все эти линии оформляем. Смотрите, от линии сидения к колену чуть вогнута. Дальше от колена, вот у меня икра, естественно, она чуть больше по обхвату, чем колено, чуть-чуть выпукла. Но все эти точки, смотрите, вот эти места плавненько, плавно, плавно скругляем. Так, и достану сейчас второй свой лекалок. Вот оно у меня, такое более нежное. И уходим в линию щиколотки, в уровень, да, тоже можно сделать как-то вот чуть-чуть вогнуто. Ну Чуть-чуть, девочки, прям миллиметры, чтобы ну, не прямые линии с углами были, а вот такие вот кругленькие. Вот, плавная линия, как бы повторяем контуры нашей ноги. Дальше. Линия низа. Можно от точки самого низа вверх подняться на 5 миллиметров и сделать вот такой, ну, скажем так, прогиб анатомический. Можно оставить по прямой, вот как хотите. Ну, я всегда прогибаю чуть-чуть. Хотя, вы знаете, это, этого незаметно, и потом, когда линию низа подгибаешь, подгибку делаешь, ну, можно делать, можно нет. И то же самое с другой стороны. Аккуратненько от линии сидения в точку. Колено плавно вогнуто, от колена к голени плавно, чуть плавно выпукла. Вот эти вот все моменты прям скругляем, девочки. От линии голени в точку щиколотки чуть-чуть выпукла. Ну и вот так вот мы оформили. Срезы. все ничего сложного мне кажется я дольше объясняла самое главное что смотрите на что обратить внимание обязательно контролируем вот эту часть давайте я красным цветом вот здесь под линией сидения вот этот уровень эту мерку обхват ноги в верхней части обхват ноги в верхней части естественно за вычетом коэффициент растяжимости проконтролируйте чтобы у вас здесь было все ровненько аккуратненько и вы не выбились из своих мерок дальше дальше все просто линия верха Передняя линия банта, задняя линия банта. Аккуратненько уходим в колено, в икру, в щиколотку И вот наша выкройка готова. То есть все очень просто. Дольше я объясняла: самое главное высоты, обхваты, учет коэффициента растяжимости. И самое главное отстроить вот этот отвод по линии сидения. Это у нас одна, вторая обхвата ноги минус 2 сантиметра. Все. Все легко и просто. Теперь мы данную базовую конструкцию должны перевести на кальку. Шов у нас будет только по линии сидения и по внутреннему шву. Дальше подгибка низа и э, оформление линии талии. Все и больше ничего. Переводим на кальку, э, делаем прибавку нужную, на, ну, делаем припуск на шов и все. И Будем работать дальше уже на следующем уроке, кроить наши леггинсы и шить их. Все, девочки, с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу, до встречи на следующем уроке.